Мы в эфире, да? Да. Здравствуйте, друзья. Ну, в связи с нашей сегодняшней темой, я вам сообщу, что у Сашеньки сегодня у моей дочери день рождения. Вот, так что можете ее в этих титрах поздравить. Вот, она у нас такая умница, и помогает нам с вами общаться. А мне, беспомощному в электронике, помогает тем более. Спасибо. Она сейчас как раз присутствует. Тема у нас сегодня. Поговорим о любви к живописи. Сейчас я заканчиваю 12 копий видеоуроков. 12 копий великих мастеров в основном это копии все-таки ближе к нам находящиеся потому что до середины 19 века все-таки те мастера вот руки только из того времени портрет рук то есть чтобы учиться руки писать очень интересная там картиночка получилась прямо с удовольствием пишется все это ну и вообще вот это вот обращение к великим мастерам, к, к, как бы мы же в последнее время этим не занимались почти что, в лучшем случае импрессионисты, а тут и Айвазовский, и Шишкин, и Поленов, и Сарджент, то есть вот такие э, красавцы в живописи. Вот, и, э, и я в связи с этим хотел, мы тут думали-подумали, как бы вот это связать с, ну, с конкурсом, с интересом вашим к какому-то проекту малому, как конкурс. И вот до чего додумались. Девочки сделают сегодня-завтра в группе Сахаров Фэмили отдельный альбом, куда вы будете сбрасывать по три картины, которые ваши любимые. Ваши любимые картины по три штуки из мировой живописи. И старых, и современных мастеров. Поскольку мы и современных будем копировать. Десять из этих картин я выберу как созвучные и мне тоже. И уже среди тех десяток, которых я выбрал, мы сделаем... А генератором, генератором случайных чисел и победителю эти 12 уроков по копиям достанутся бесплатно. Вот. Ну, поскольку это совершенно входит в тему сегодняшнего дня и входит в тему нашего общения с вами в Институте живописи за 100 дней. ну Кстати, мы уже совершенно сформулировали эту мысль о том, что мы будем делать диплом. Вот. Ну, много чего будем делать. И вообще постепенно он, он формируется как, как виртуальная идея обучения. Очень даже. Я с удовольствием сейчас им занят, поэтому нет других работ, кроме этих. И пока я не сделаю все 100, я буду заниматься именно этим институтом. Вот, ну вот сейчас предстоит два пакета, один, из семь уроков. Чуть полегче задачи, и другой пять, ну, очень тяжелые задачи. Тяжелые, но это надо перейти, потому что потом, когда мы приступим к современным художникам, которые трюкачествуют, которые взяли от классики, но трюкачествуют, вам будет намного легче. А эту задачу нужно пройти как, ну, как, как большое заграждение. Вот. То, что ваш кругозор расширится невероятно, то, что вы столкнетесь, кругозор и знания, все это появится в таком выдержкой сочной из этой живописи. И вы, конечно, сможете уже потом к современным копиям современных художников подойти с легкостью. В нашем институте еще будет работа с аналогиями. Я вам покажу несколько. Вот, кстати, если вы любите трюкаческую живопись, у художников сейчас современных много всяких трюков, можете эти картины сбрасывать в этот альбом, любимые, любимые картины из современной живописи. И я обращу внимание на ваш, ваш выбор и, и смогу, так сказать, ну, попробовать показать вам, как они этот, эти трюки вытворяют на холсте. Вот. Ну, мы тут до начала трансляции обсуждали то, что живопись. Что, что к, о любви к живописи, можно сказать, и действительно вот Игорь Промахов там сидит, и он стал говорить, рассказывать, как он акварельную бумагу, вот это вот осязал тактильно, как он любил запах краски, акварелечки этой медовой, сладенькой. Потом Гуаша, он поклонник Гуаши, влюблен в Гуаш, он сидит такой влюбленный в Гуаш. А я думаю, что многие из вас, кто заходил когда-нибудь в мастерскую художника или в галерею, где свежие работы висят, то есть только что высохли, там вообще совершенно магический запах. Вот. И, ко, и ко мне, когда приходили в мастерскую люди, которые неравнодушны к живописи, просто не могли надышаться. Вот. Ну и, конечно, это, все это относится к этой любви к живописи, и я уже не раз говорил, что Первые годы общения с масляной краской, то есть вот с этим взрослым общением с изобразительным творчеством, холст, масляной краски, ассортимент кистей невероятный. Это, конечно, ну, почти равно отношению с женщиной. Вот. Но потом это, конечно, немножко вытрепывается из-за необходимости содержать семью. Я думаю, что вам 10 лет впереди гарантированы, кто так приступил наслаждаться этим чудом. Итак, я думаю, вы поняли мою мысль, и если я что-то не сказал, мне девочки сейчас подскажут, что вы должны скинуть по три любимых картины, в том числе трюкаческие, трюкаческие, если у вас есть, но не больше трех, не надо больше трех, в специальный альбом, это все будет опубликовано, Подсказки будут, но именно ВКонтакте, в Сахаров, в Фэмили, ВКонтакте. Я все-таки вас хочу все, все больше собрать ВКонтакте, тех, кто со мной работает, потому что там для меня все удобно. Я вас вижу, я в Инстаграм почти не захожу, в другие вообще не захожу, поэтому я вас там могу увидеть. Поэтому приглашаю всех в эту группу в Сахаров Фэмили. В этот альбом с вашими любим, любимыми картинами. И будем э, сделаем этот конкурс, кто-то получит вот эти 12 уроков бесплатно. И, ну и дальше будем общаться в том же духе. Эм, Есть какие-нибудь вопросы? Э, э, да. Э, а может быть, высказывания. Э, э, скажите, пожалуйста, на следующий год вы планируете также продолжать он, работу круглый, института? Он будет как, как бы круглогодичный. То есть люди новые будут приходить на первый этап, а другие уже будут там, заканчивать третий, четвертый этап, ну и так далее. Спрашивают, куда скинуть, а мы сейчас, как закончим прямой эфир, сделают, все сегодня, выставим. Есть, а, в течение в трех недель. Через три недели розыгрыш этих случайных чисел. Все. Из десяти. То есть я созвучные мне в вашем выборе, из них будут сделан этот. Ну, естественно, меня не надо туда выставлять, потому что. Мои видеоуроки к этому никакого отношения не имеют. Согласна с тем, что запах мастерских – это волшебный, особенный запах. Может, Есть вопросы? Нет, только поздравления тебе да, у меня тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Есть не по теме только вопрос. Ну? Будет ли в феврале разбор картин по конкурсу 7 дней сэконом. Да, да. Ну, в начале, в, начале марта да, в начале марта. И я уже даже, может быть, обозначу нескольких людей, потому что для некоторых понадобится приехать из-за границы, возможно. Вот, поэтому я, я добавлю. Ой, я проговорю первые явные претенденты первых и дальше пойдем. Ну и сейчас, кстати, заканчивается конкурс Зимний Сюр. Угу. Вот, и, а там я, по-моему, не проговариваю, а просто выбираю. А, и, и, ну и избранника и, и куплю его картину, причем не обязательно мне ее присылать, я просто вот победителю отправлю 10 тысяч. Все? Никто ничего не хочет сказать? Про Вам уйдет белый цвет. Спасибо. Ну, ставить маленькие. Ну, если все, так может действительно. Ну, есть еще вопрос, возможно, не по теме. Эм, интересно мнение о подписи картины, имя ей фамилии или псевдоним. Ну, почему бы не псевдоним? Другое дело, что можно написать псевдоним, но самое главное, чтобы была информация, ваша электронная информация, чтобы человек, который увидел вас в салоне где-нибудь, мог набрать быстренько и с вами напрямую купить эту картину. Не за двойную цену. Меньше. И вообще, ваш ваш сайт, там ваши какие-то в соцсетях контакты. Где-то нужно показывать. Можно ли присылать работы мастеров акварели? Нет, это не наш формат. Пожалуйста, только масляная живопись. Вопрос. Я люблю Бугаро. Его портреты особенно. Будет ли урок по его живописи? Не знаю. Вот присылайте, присылайте. Ну, посмотрите, вот если пришлют пять э, э, одинаковых, ну, конечно, я на, на, на них обращу внимание. Ну, для института, я имею в виду. Ну, и вообще, в принципе. Так, спрашивают, э, о каком конкурсе речь только зашли. Я думаю, можно Вот опять же, я вас приглашаю всех в Сахаров, в Фэмили, ВКонтакте, ну, вот и в публичную мою страницу, там, эта информация в основном дублируется. Но именно в Сахара Фэмили мы особенно активны. И я приглашаю вас, чтобы нам легче было общаться, потому что я вас буду видеть. Я, я просматриваю, но я просматриваю очень узко, узко. А Фэмили просматриваю. Ну тогда можем заканчивать. Да. Все, до, до новых встреч. Скоро я э, проговорю по поводу, э, будет стрим по поводу семи э, первых копий. Я их расскажу какие задачи там будут стоять перед вами как, и как нужно к ним примерно отнестись. Ну, кроме того, что там все это будет в процессе видеоурока. Вот. Ну, буквально через, может быть, дня-два-три. И потом следующие пять уже очень сложные. Айвазовский, шишки Полена.